Ну что, я только вот, знаете, вот только сегодня доперла к чему эти карты? Вот эта вот эта четверка чаш, да, вот где она там созерцает, сидит, и вот этот король чаш, где он её там толкает в бок. Я только доперла только через день. На самом деле я очень думала над тем где купить определенные вещи к празднику там у тимофея там к садику надо брюки а у него брюки я померила за две недели у него они малы и я думала, где купить где купить брюки в этот магазин сунулся это нету ну через неделю этот праздник перевели и через неделю он есть то есть какая-то геморрой баночку надо купить и тоже какой-то геморрой постоянно забывала я так думаю блин завтра надо вот это это и это купить потом я вспомнила вот знаешь тот момент когда аллилуйя и оказывается у меня тут брюки то Мама бабушка нам купила брюки я так сунулась а, -а, -а, а точняка я две недели мотала себе голову а, -а, -а, -а, а здесь все уже тут, все на ладони. И вот это по четверке чаш раз созерцание. Кстати, руну никакую не выложил. Ну ладно. Фикс. И вот именно собака проигралась, как некоторая помощь и поддержка, которая у меня была со стороны моих людей, кто мотает парой мне голову. Вот так. Я вот только до первого пересматривала вот этот пересматривала и Аллилуйя Только сейчас до А я так думала, что за бред, что то какая-то хрень выпала, да и нормально. А здесь оказывается все сошлось, все нерва вся нервотрепка, которая была 25 октября, да, пересеч... по пересечению дорог, да, я бы сказала некоторая нервотрепка, некоторая двойственность. Но когда вот такая несуразница попадает на день, я как бы вот фиг с этим днем. Ты опаздываешь, ты не успеваешь, и да ну его, как идет, так идет. Вот когда вот такая вот пересечение дорог как выпало, я вот не успевала к врачу фиг с ней все опоздали вот в этот момент все опоздали и в регистратуру не подошли вовремя там и врач опоздал да пофиг все знаете вот это четверка чаш созерцала я там ну идет где не идет вот так все вот да и со здоровьем вроде все в порядке вот такой день